Здравствуйте, дорогие друзья! И в этом видео я вам расскажу про орех, в частности, вот эти два гибрида, о которых я уже в своих видео рассказывал. Сегодня у нас 23 сентября, и он начал уже отдавать свой урожай 2020 года. Частично я его уже собрал, часть урожая, какое-то количество орехов было уже лежало на земле, а часть еще висит. Ну, вот постепенно с вас, вот сегодня, с вчерашнего числа, я снимал видео вчера. Соседнего ореха Это гибрид Ставлю название гибрида В это видео сейчас увидите Ну что же, а давайте сейчас посмотрим Как он дружно отдает урожай Прирост этого года тоже достаточно большой Дерево выросло вверх И я думаю, что в следующем году Наверное, у меня руки все-таки дойдут До этого дерева И я его сформирую уже как дерево, а не как кусь Потому что до этого все 5 лет Это шестой год в прошлом году на так это 14 да, год. В прошлом году на пятый год он начал плодоносить. Это второй год плодоношения. Что еще можно добавить? Ну вот эти нижние ветки сформированные, скелетные. Их надо убирать, конечно, чтобы дерево пошло наверх. 22 сентября 2020 года. Грецкий орех начал стихонечко уже. Созревают, лопаются околоплодники и орешки падают на землю. Вот это я собрал уже с земли. Вот такие вот красавцы разного размера, отличаются друг от друга. Там внутри на -то такое тоже вот начинает трескаться. Здесь вот начинает тоже. Вот. В этом году заметил. Особенностью орехов в прошлом году такого не было, чтобы вот так вот гнил и ну, так портился орех вот. Здесь это явно видно. Сейчас продемонстрирую. Вот связка орехов, да, и здесь рядышком гнилой прям. Таких достаточно много. Таких вот здесь вот есть вот видно. Вот здесь вот пустой невызревший орех, я Не могу сказать чем это связано, но вот как факт, есть там вот связка орехов и они уже созревать. здесь тоже вот какой-то гибрид Ссылку оставлю сейчас вот на видео продемонстрирую. Видите название? Вот они, о чем я говорю. Орешки, но ну, уже не вызревшие, Чернели с гни... гниют. Ну, сгнили там как бы, уже, засохли. Вот, 22 сентября. 24 сентября 2020 года грецкий орех активно начал созревать аковоплодники орехов начинают трескаться и отдавать нам орешки вот такие вот уже практически ну, сколько тут ну это со всего дерева это предыдущий урожай его сейчас я начал собирать в принципе они Практически все одновременно начинают отдавать дружно. То есть в одно время. Ну, в течение двух, наверное, трех дней примерно. Это предполагаю, что все основная часть отдаст урожай. То есть это вот конец сентября получается. Посмотрим здесь снизу. Нижняя часть тоже. Уже вот-вот буквально день-два максимум. Здесь тоже, скорее всего к вечеру. Там, ну, в принципе, все так. Видите, пока еще нет. Вон там орешек видно вдалеке. Орешек покажу. тоже уже открывается. И таких много. Второй орех. Название сорта будет сейчас внизу. Поставлю. Тоже начал. Созревать. Сейчас я вам покажу. Здесь вот. Вот это, это веточка. Вот эта веточка. Веточка. Вот она. Веточка. Вот она. Вот, Начинает уже лопаться. Вот уже касаюсь уже отвал будет самостоятельно. Даже не держится на ветке здесь здесь тоже он тоже трескается а сейчас 23 сентября сегодня 2020 года И, в принципе вот до 20-х числах орех начинает уже давать урожай раскрываться он там тоже есть орешки здесь тоже они трескаются некоторые здесь вот тоже буквально еще несколько дней и они все будут уже но здесь еще нет все раскроются около Дерево достаточно большой прирост в этом году дало. много новых, больших. Пошло расти вверх. То есть пустообразная форма. Еще и подрезать, если следующей весной. То уже, я думаю, что можно будет сформировать дерево. Вот я собрал с этого дерева небольшое количество здесь. Вот эти вот Павший, вот хочу показать как вот вот он начал трескаться и акваплодник очень легко удаляется от ореха раскрывается вот так вот, и достается чистенький орешек оттуда вот такой красивый здесь тоже вот он нажимаешь открываешь вот он чистенький красивенький орешек. это тоже вот Открыл все, вот, они готовы. Вот, вот это вот пока первый, скажем так, сбор. Вот какой красавец. Так и просится уже выпасть Здесь в грозде 3 штучки. А здесь вот есть гроздь большая. Здесь в грозде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 штук. 8. На этом все. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До встречи на новых видео. Пока.